Генеологи крайне не рекомендуют заниматься любыми видами мантики, объясняет это тем, что ответы на вопросы дает паразитирующая система, а не сила, в которой стремится обратиться лично. Следуя этим ответам, личность идет не своим путем, а манипулируется паразитом. Личность таким образом может основательно испортить себе судьбу. Что Ксения Евгеньевна думает насчет такого утверждения? Ну, как вам сказать? Я вообще. Крайне лично я, крайне негативно отношусь к любым заповедям, а именно к конкретным инструкциям, что правильно, что неправильно. И не очень люблю учителей, которые настраивают своих учеников на короткий поводок. Я не согласна с подобным утверждением. Другое дело, что если человек находится в канале инеологии, например, в канале этого учения, и работает с ним напрямую, то в любом канале, в любом ордене, в любом пути есть свои правила взаимодействия. Почему любой световой канал любой? Не неология, там, христианство, мусульманство, митроизм, зарастризм, космоэнергетика, любой световой канал, какой ни возьми, всегда крайне негативно относится к мальтическим практикам. Потому что канал строит себя на информационной чистоте. Чистуйте, не частуйте, а чистуйте. то есть ничего иного в этот канал привнесено, никакой любой информации не должно быть принесено из других культов, то есть горизонтальное сопряжение невозможно. Когда мы мантически обращаемся к будущему, мы, считывая информацию с этого будущего или с текущей ситуации, прикасаемся к такому явлению, которое, связаны с тем, что будущее или настоящее сформировано не только этим световым каналом, оно сформировано разными системами. Значит, соответственно, беря информацию от будущего или от текущего момента, мы так или иначе считываем информацию с этих иных систем, которые приложили свою руку к формированию той или иной ситуации. Понятно, объясните. А это значит, что приносим прямо или косвенно информацию из этих систем в свой световой канал канал, что его загрязняет, нарушается правило чистоты, ритуальная чистота его изменяется. Любой световой канал хочет распространить себя таким образом, чтобы формирование реальности числилось только за ним. И тогда брать информацию из этого светового пятна будет значительно проще, то есть никакого ритуального нарушения чистоты не будет, но это невозможно. На этой земле работает огромнейшее количество систем, большое количество богов, невероятное количество эгрегоров и каждый, что характерно, равно имеет право. Но с точки зрения любого светового канала эти системы являются врагами. С точки зрения эгрегоров любой другой эгрегор является врагом, тут даже исключения быть не может. Значит, считывание информации из будущего это нарушение ритуальной чистоты этого канала Всего лишь, всего лишь. А если считанная информация еще и повлияет на поведение адепта, если она заставит его идти не по заповеди, а обходить эту заповедь, это значит, что информация, пришедшая с постороннего культа, оказалась сильнее заповеди, декларируемой этим каналом. Понятно? Я объяснила. И канал начинает проигрывать своему конкуренту. Световостные каналы вообще в этом отношении очень, очень непримиримы. То есть каждый борется за единоличную власть. У них задача такая, они так запрограммированы. Только мы и больше никто, говорит, любой световой канал, любой. И воины света будут бороться за право присутствия только этого светового пятна и больше никакого. Способы разные, декларации разные, теории разные, но смысл всегда один и тот же, потому что они так заточены, они так устроены. И ассоциации не делают они своих? Ассоциации, ну, то есть... не будет. Они скорее разъединятся, распачкуются на отдельные ответвления протестантства, католицизм, так пум-пум-пум-пум-пум-пум, как солнечные лучики от солнца. Да? Все, и уже левая рука не знает, чего делает правая. Объединяться? Нет. До объединения к времени еще не пришло. Они обязательно объединятся, но только потом. Должен случиться катализатор, специфический катаклизм, который заставит это, это сделать, то есть сворачивание системы обратно. Впрочем, во всех пророчествах это есть, что рано или поздно это произойдет объединение всех вместе, да? но только тогда, когда будет соответствующая команда. Сейчас пока команды не было, каждый проходит свою систему развития. Вот, соответственно, люди, попав в определенное световое пятно и попав под его учение, они... К сожалению, не могут вырваться из этого пятна. То есть это как силки. Они вынуждены исповедовать определенные правила, ритуальные правила, правила заповеди, правила жизни, принадлежащие этому культу, принадлежащие этому пятну, вот. что накладывает на них и запрет заниматься мантикой, магией, колдовством, то есть привлечением любых других информационных систем для просчитывания или формирования собственного будущего или будущего любого другого вот. Ну, это общее правило для любого светового канала, для любого светового культа.